Людмила Павлова, Олег, а ты сам жива жизнью, с чистыми помыслами, можешь зрение восстановить, силой, э, дух, э, духом мысли, фо, мысли формы. Творец высший разум только и делает, что исполняет наши желания» надо кому-то легких денег, пожалуйста, тут рядом и мухлёш объявляется, надо вам работу, и работа подвернется, все по помыслам вашим, денег вашим материализуется. Жаль, что многие это не поняли и ходят, лбы колотят, ручки попам целовать. Да, конечно, прекрасно все это дело понимаем, уважаемая Людмила, все это дело прекрасно понимаем. Единственное, что Мир, к сожалению, сейчас не идеален И вот так вот щелчком пальца, что вот опа И у меня стопроцентное зрение Или даже там лучше, я как у сокола Там вижу на этот самый Это трудно все-таки осуществить вот, Потому что мир материален В яве есть определенные Скажем так, проблемы Есть определенные проблемы да. На самом деле нам не очень Спешать помогать высшие светлые силы Хотя и просим, и даже требуем Вот не очень хорошо, не во всем идеально получаются перемены, все эти дела. Почему? но потому что, к сожалению, 337 живых потоков, более 2000 всего роликов, да, все говорим о том, что мир, к сожалению, сильно испаскуден. Вот, его надо вычухивать, излечивать. Чувствовать, вот. излечивать, вот. чистить, достраивать, доделывать. Вот это, это основное все до, до, до. Потому что что-то, блин, не так, что-то не доделано. Я сомневаюсь по словам хлеба, что это идеальный тренажер. это тренажер для того, чтобы что-то все сломать. Да, идеальный. Вот. Перемены есть определенно. Вот если обратили внимание, допустим, внимательные, там, добрые соратники, соратницы. Вот стараюсь все-таки без очков. Вот, и даже трудиться за компом, вот, стараюсь, да, потому что есть определенные эти самые, ну, занимаюсь упорно, да, и с глазами тоже, вот, есть определенные сдвиги, но, но, опять же, есть определенное но, вот, если бы не было никаких помех, то какие проблемы, какие проблемы, весь бы мир э, был бы идеален, и э, мы не только в себе, так сказать, любимым помогли, но и... Э, э, мы-то помогаем всем, вот, для этого мы и трудимся, вот это огромное количество вот этой э, деятельности, да, в интернет, благих этих э, э, информаций, знаний, даже ведания транслируем, просто отдаем, транслируем, чего не делает э, почти никто, почти никто не отдает, просто даром, вот. Должна быть ответная реакция Но вы понимаете что Как вот тяжело это получается да? То что мы отдали Должно было стариться и вернуться Но пока, пока Только только такой Очень надеюсь что ручеек идет вот, Но Есть определенное улучшение Даже для нас Для мира мы сделали огромное Огромную работу проделали вот. Ждем продолжаем трудиться но ждем когда и мир будет нас более-менее достойно благодарить а так пока вот видите вот 16 живых душ а должно быть 16 миллионов, если они присутствуют вообще в этом пространстве, должны слушать все это. О дело. том, что всегда мне смешно становится, когда говорят о том, что ну, можно куда-то упереться, в потолок там, развития, или там, а что вы будете делать, когда обретете там, бессмертие, или какую-нибудь что-нибудь такое, что это будет сразу скучно, сразу будет нудно. А рассуждая так, вы же ставите себе барьеры, припоны. А как это? как это, в безмерном, многомерном мире могут быть какие-то ограничения, что кому-то, что помочь можно будет всем сразу, что не будет где-то этих самых... Я сейчас не про страдания, а про то, что этот мир бескрайний, бесконечный, и там будет кому-то интересно, какие-то новые знания, но только, опять же, хорошее, не какой-то негативный опыт, интересное знание и опыт получать. И это будет бесконечно. Не может быть какого-то тупика, Затора какого-нибудь, какого-то перенаселения, что вот не хватит кому-то места, не хватит кому-то еды, не хватит кому-то знания. Все подобно мыслящие про то, что, а что вы будете делать в хорошем мире, в идеальном, они ставят себе вот такие вот 21, преграды, час. рамки устанавливают. Так вот бесконечно, я двинусь дальше, пойду дальше. Вот, вот, это ж вытягивать обязательно. Двигаться. Бессмертие. Ой, это проклятие. Блин, елы-палы. Да вы еще не знаете, что это такое на самом деле. А уже вот. Это ж Голливуд, это все это дело подает. Вот. Поэтому тубики, да, конечно. Да-да. Тупики, они только во зле есть. Больше нигде. В добре и справедливости тупиков нет. Только бесконечное развитие, интерес и приключения. Вот и все. Так что тут не нужно этого опасаться, это привнесенное искажение. Просто. Да, да, Людмила. да, Миш. Да, поэтому опять же в поклон Людмиле, да, э, за вот это вот пожелание, за подсказку, что это, да, все это мы можем, э, ну. Пока вот, понимаете, пока вот получаются вот такие вот вещи, да, вот пока мы еще полностью не одолели вот этого паразита время, вот это все это дело, осознание есть, понимание, очень э, большие вещи, вот допустим, я на вот приходила вот это осознание, откровение по поводу того, э, вот снова этих вот ты говорил, да, что просыпаешься, вроде как не отдохнул, а потом да. раз этот морок сдергиваешь, елы пал, оказывается нет, нормально, это был очередной полох такой, который накидывали, да, обмануть он, он тебя, он то и остается что самое неприятное, у большинств, в большинстве случаев у ну, большинства людей, у людей это понятно он и у меня то остается, я одновременно чувствую, я хочу спать я бы еще сейчас поспал и одновременно я чувствую, ну я же выспался и вот этот диссонанс, потому что накинутый этот, этот самый, я себе сказал, отцу рассказал, что ну раз я этот понял, знаете, когда поймешь, что ага, я тебя вижу, там черта какого-то сидит, черт, или там этот самый бес, когда распознал вот этот тамбан, он должен исчезнуть. Ну пока к сожалению, все равно хочется спать, хотя э, вроде бы как высыпаешься. Хотя многие супер продвинутые, задвинутые уже там рассказывают, что они вообще не спят. Или там они спят всего по два часа. Вот. И в общем... Но но э, начнешь э, выйти бы с ними на живое общение и выяснилось бы, да, что на самом деле они обманывают. Ну вот как сплошь и рядом это было, вот рассказывают такие истории про разных там, э, ну вот недавно относительно где-то в ролике или где-то читал, не суть важно, э, проверяли какую-то там из этих, которые нееденье, да, или как это сейчас модно называть, ну, наверное солнце, а автономия Автономия, да, это. да автономия. вот это вот этот, э, Извините за заражение, этот пиздеж Автономики Автогномики, да Вот И автогномки э, вот, Там одна пятка в грудь себя била, что она вообще не ест А потом кто-то ее из подписчиков Выцепил, что она в самолете Вот Несколько раз заказывала Чтобы ей там э, ну, Приносили что-то, хавчик какой-то Причем далеко не э, Здравый, так сказать, да Далеко не сыроечески хотя бы, да. Ах, Но она же автогномка вообще ну, была. Ну, потому что а в самолете? самолете не считается. Ну, это да. ж, как, как, как вот, помнишь, э, ну, эти водные эти, что там на корабле это там другая земля. Ну, да, в самолете, ну, в воздухе. там морское право, да, а да, тут сухопутное, а, а это, тут а это. в воздухе. Для лохода этот разводняк. Это тогда получается это в прямом смысле э, иллюстрация в воздухе переобулась это как я в свое время уже рассказывал, спорил со своим ну, в одной бригаде, работали мы да, ну, вот я тогда курил, как сапожник причем, вот, и меня один конь там вывел на этот самый, на спор такой, а давай на, на спор, что бросим курить, да вот, ну блин, я скрипя сердце согласился, думаю, ну это все равно ж надо, ну блин, чувствую, ну, что до хрена надо все-таки, думаю, ну может это поможет, да, насчет спора вот и вот получается, что мы заспорили, а кто курильщики, знают такой термин, уши аж пухнут, да. И вот я да, один день не курю, и он, и Ванька тоже не курит. Второй день, на третий день, блин, елы-палы, я уже чувствую, что пипец, не могу. Терпения нету, все, закурить охота. Беру пачку сигарет на велосипед и еду к нему. Еду к нему, ну типа договариваться, что давай как-то это самое, все, я сдаюсь. Я сдаюсь, на слаботы меня взял, все, не, не могу, давай покурим, не могу. И вот я к нему, в этот самый, да, постучал э, в калитку, да, а он же там во дворе возится, кричит, заходи. Вот, и я же открываю калитку, захожу, а он там что-то там с топориком что-то делает, и в зубах цигарка А я Ваня, говорю, ты че, блин, сука такая, блин. У меня уши попухли, трое суток, я еду к тебе этот самое на мировую, потому что, блин, это самое. А мы же договаривались с тобой на работе не курить. Понимаете, как у этих вот бесят, вот, вот такие вот, ну, наебки, знаете, как этот самый, да? Вот оно, юридическое э -э -э. право вменять, тюрем. Да. Дьявол кроется в деталях, так сказать. Понимаете, вот такие пироги. Каждый понимает, вот, ну, из тех, которые хитроделаны, да, вот в меру своей подлости. Так, ладно, еще. Так, серьезный Сэм. Бессмертие это развитие с сохранением и накоплением опыта. Да. Ну, это легко это Применение просто... его движения. Да, Леха, абсолютно правильно. Абсолютно. Без потери памяти, без этой подтирания, что это было в прошлой жизни. то тебя не волнует? Не-не-не, забудь об этом. Живи вот тут вот, все это дело. Получай гроблями по промежности регулярно. Прыгай по гробням и наслаждайся, да. Вместо того, чтобы, блин, елы-палы. Сегодня вот покажем, кстати, короткий ролик. Грабли это предназначение, да, уже это вбивается. Людмила Павловна, солнышки, все болячки в голове. Люблю вас всех, начните с себя, пересмотр питания, мысли светлые, слово чистое и поверить, что вы здравы. Голову вылечить сначала, надысь, э, переформать сознание. А врать врачи умеют. И за ваши деньги вас так напугают. Таблетки горстями пить до упокоения. И то не помогут. Вот. Ну, Великий поклон. да. Все это, это прекрасно все понимаем. понимаем. Транслируем. Вот, стараемся другим помогать. Не просто понимаем, а применяем. На практике. Да.